Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду тестировать вместе с вами вот такую новинку. Мицеллярная вода. Так, мицелляр вода До макияж и обновления. увлажнение, интенсив. Свежий, свежий огурчик для лица, век и губ. Отдыхнет макияжа, написано. Так, производитель город Москва идет. Так, 630 миллилитров. такая большая банища. Вот, а все почему? А все? Потому что я опять расстроилась в мицеллярной воде. Я уже не так давно тестировала вот такую мицеллярную воду диадемин. Честно скажу, она мне сразу. Она не понравилась. Я пользовалась ей вот половину истратила. Но что-то мне опять не везет. Потому что. Последний раз, когда я ей смывала, у меня настолько горело лицо. Просто у меня целый день, наверное, это ощущение держалось. Было красное, как перец. Все горело. В общем, просто вообще ужас просто какой-то. Больше я ей пользоваться не буду и вам, скорее всего, тоже не советую. Может быть, у меня лицо какое-то чувствительное стало, либо с ней что-то случилось. Я не знаю, в общем. В общем, оказалось, она плохой. Так что сегодня будем тестировать новую. Опять буду снимать свой макияж и смотреть, как она будет справляться. Подготовила ватные диски. Опять меня увидите без макияжа. Ну вот, так что давайте пробовать. Надеюсь, она не подведет. Надеюсь, не будет щипать. Все будет хорошо. Так, пахнет. Не пахнет огурчиком на самом деле. Приятно. Здорово. Подержу немножко, чтобы сильно не тереть глаза, как вообще она будет, ну, вот это мицеллянная диадемин, я не знаю, что тут произошло, в общем ужас просто какой-то, опять расстройство. Глаза пкани плюс Я, наверное, с одного глаза только смою. А нет. Вот сейчас вот защипала. Видите? Так, да, конечно, лучше смывала в плане вот макияжа. Прямо это. Сейчас похожу пару минут. Посмотрим, как будет ощущение. В общем, вам дам знать. Так, Ну что, вот походила я 10 минут с ней. Немножко подтерла глаз. В общем, в принципе, все отмылось. Нет, я ошиб... ошиблась. В принципе, мицеллярка неплохая. Видимо, просто... В глаз много попало и стала щипать. Вот, а так все прошло, все нормально. Ничего не ждет. Я его вот тут провела и повыше. В общем, вроде все хорошо. Вот. Ну, на момент видео, если пока буду монтировать, если что-то плохое будет, я буду еще и несколько раз пользоваться. Вот, я дам знать. Вот, а так, пока вроде все неплохо. Так что вот. Так что думайте сами брать или нет. Как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!